Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. И в этом ролике я расскажу вам про то, почему ваш девайс может плеваться. Представьте себе, что вы поставили сковородку на сильный огонь, не налили масла и оставили ее на долгое время, пока температура не превысила 100 градусов Цельсия. Если затем вы плеснете на горячий металл воду, сковородка начнет яростно плеваться. Жидкость испаряется так быстро, что превращается в пузыри, которые лопаются, выбрасывая горячий пар и кипящие капли во все стороны. По сути, именно это и происходит, когда вы слышите какие-то характерные хлопающиеся или взрывающиеся звуки из вашего нового испарителя но нагретая спираль в нормальной ситуации не должна вызывать никаких брызг и плевков если вы нальете небольшое количество воды на горячую поверхность она естественно начнет поливаться а вот если вы целый кувшин то большое количество воды замедлит данный процесс в принципе то же самое происходит и в вашем резервуаре Самое вредное в привках — это шок, который испытывает пользователь, когда подносит девайс ко рту и слышит непонятные взрывающиеся и хлюпающие звуки. А капли, которые попадают в рот, не причиняют никакого вреда. В докладе Public Health England говорится следующее. Из-за крошечного объема, пока у вас есть во рту слюна, а она там есть всегда, жидкость будет мгновенно охлаждаться в вашем рту. Как предотвратить появление плевков? Поскольку плевки образуются в первые миллисекунды нагревания спирали, то лучшей борьбой с ними является профилактика. Просто направьте бак в сторону от себя, и как только вы услышите первый хлопок, можете смело начинать парить. Если вы обладаете устройством с регулировкой мощности, то можно смело понизить мощность на 1 шаг, или если вы любите точность, на 10 ватт. Более медленный нагрев спирали не должен вызвать такую бурную реакцию, из-за которой появляются плевки. А есть ли другие решения этой проблемы? Некоторые вейперы считают, что усилие затяжки и степень открытия обдува влияет на появление тех самых плевков. Если вы уменьшите поток воздуха настолько, чтобы через фитиль проходила больше жидкости, дополнительная жидкость должна помочь предотвратить этот эффект. Однако в этом случае вы можете перелить фитиль, что может привести к заливанию спирали. Если же в вашем устройстве есть функция настройки графиков прихита, то есть когда каждую миллисекундочку э, в вашем девайсе автоматически увеличивается мощность, то именно эта функция способна избавить вас от тех самых плитков. Я надеюсь, что данное видео было полезно для вас. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.